На самом деле одна из самых тяжелых, я бы сказал, самых тяжелых, то, что у меня была. С самого начала велоэтапа было очень тяжко и думал на самом деле не буду заканчивать. То есть не складывалось. Все, шло к этому. Ну удалось добежать. Какой ваш подход к восстановлению? Ваши, может быть, самые там, любимые методы восстановления? Ну, я бы сказал, это неотъемлемая часть, половина залога успеха. Ваше мнение насчет вот, именно современных методик аппаратного восстановления? Да, с этого года начал использовать, действительно, это действует, это помогает. Вы вышли новые модели, естественно, улучшили, технологии не стоят на месте.